В ней нуждаются дети, мирные жители и бойцы-добровольцы Донбасса. В наших силах помочь, поддержать и передать им тепло наших сердец. Победа будет за нами. За Россию. За Донбасс.